И сегодня у нас Светлана Крылова гостя руководителя аналитического центра Brand Analytics. Она вам расскажет как раз как таким сервисом пользоваться, что он дает. Добрый день. Я расскажу, наверное, пару слов про социальные сети в целом, что они сейчас из себя представляют. Даже открытые данные вам помогут в некоторой степени сориентироваться, куда бежать, на какие площадки обратить внимание. Пару трендов 2018 года, расскажу, которые прям приближаются с мильными шагами. И кое-что о том, как анализировать социальные сети, чтобы понять свою целевую аудиторию, где она присутствует, какие будут точки пересечения целевой аудитории. Не про работу с репутацией, про которую, наверное, уже много очень сказано, а вот про такие более интересные вещи. Итак, русскоязычных сообщений только из России публикуются в социальных сетях 38 миллионов в месяц. Их генерят 600 миллионов авторов. Большая часть этого контента приходится на социальные сети. Это ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники и так далее. Но сейчас рост социальных медиа происходит за пределами социальных сетей. Это в первую очередь мессенджеры и каналы Телеграма, публичная коммуникация в Телеграме сюда как раз попадает. Это YouTube, это блоги, это форумы, это сайты отзывов, на которых происходит рост доли содержательного контента. Если говорить про социальные сети, то социальная сеть номер один в России, это, конечно, ВК, и нет ни одной группы аудитории, наверное, которой в ВК бы не присутствовала. На втором месте по объему производимого контента твиттер соцсеть, да, которую хоронят в последнее время ничего подобного это очень живая площадка и в моменте твиттер работает лучше всего то есть если вы э, подвигаетесь на каких-то событиях которые происходят здесь и сейчас в режиме реального времени твиттер в этом случае очень хорош а по числу активных авторов инстаграм инстаграм э, это единственная социальная сеть которая сейчас растет и за 16-17 ну, год выросло в 4 раза за 16 го в 1, там, 17 в 17 да, это активная социальная сеть. Но надо понимать, что Facebook это русскоязычный Facebook. Это на 50% Москва. Регионов в Фейсбуке нет. Они там вообще в принципе не присутствуют. И есть еще социальная сеть, которая как раз очень активна в регионах и в существовании которой никто не верит — это «Мой мир». Вот «Мой мир» — это соцсеть, которая в регионах очень активна и в ближнем СФГ. Да, это так. Более того, там присутствует как раз аудитория, которую многим из вас может быть интересно. Вот он, «Мой мир». Это аудитория плюс, это аудитория 45-54 и так далее. Но на самом деле вот этот слайд, он развеивает мифы, да, потому что мы видим, что это ВКонтакте это уже давно не школота, школота уже выросла. Основная активная группа по возрасту в социальных сетях это 25-34, но ну, как и везде. Но как и везде, в социальных сетях больше говорят девочки, чем мальчики, женщины генерят больше публичного контента в социальных сетях. Есть площадки, такие как Инстаграм, где 80% практически контента генерации девочками. Да? Есть ЖЖ, где 60% аудитория, наоборот, мужская, средняя примерно 50 на 50, но, опять же, все сильно зависит от тематики региона. Потому что, например, на Кавказе, инстаграмм на 80% мужской наоборот и так далее. Что касается мессенджеров. Мессенджеры растут семимильными шагами. Моя коллега Елена да, показывала картинку февраль, вот это август, август 17 в -го год, то есть с февраля по август дорос до 13% и вышел на третье место, подвинув и скайп, и смс. Причем смс, понятно, что мы от них никуда не денемся, потому что это технологическая штука, которую нам присылают там, банки и так далее. Skype все, можно забыть. И, кстати, вот Юлия сказала, что скайп — первый мессенджер, э, да, который нам всем полюбился. Нет, вообще-то был еще один — есть такая штука, как ICQ. И вот у нас, например, в кучу другие, вот в эти два несчастных процента, туда ICQ попадает тоже, мы кстати, тоже не ней по-прежнему. Но понятно, что тройка лидеров, она, видимо, не, не, неизменна. И Телеграмма как раз очень активно расчет, растет именно благодаря публичным чатам и каналам. И э, на наиболее активно набирают аудиторию каналы с уникальным авторским контентом. Телеграм более свободной ниши сейчас, чем социальные сети. Продвинуть канал в Телеграме сейчас проще, чем в социальных сетях. И на самом деле канал на «Намачиманту» — это не просто один из самых популярных каналов по медицинской тематике, это, в принципе, один из самых популярных каналов Телеграма. Он входит в топ-10, если я не ошибаюсь, каналов. Итак, зачем анализировать все эти миллионы сообщений в социальных медиа, как они могут помочь? Чтобы понять, в какие каналы коммуникации, на какие площадки идти, вплоть до конкретных страниц группы сообществ, мы можем проанализировать обсуждение в социальных сетях, что люди пишут про вашу клинику, про конкурентов, про отрасль в целом. Выбирают ли они бесплатные клиники или платные, по каким причинам они выбирают, там, чтобы терапевту они пойдут бесплатно, а кардиологу в платную, да? на, на что они ориентируются, на какого и так далее. Чтобы все это понять и сформулировать, сформировать максимально эффективную стратегию присутствия, можно проанализировать обсуждения в социальных медиа. Как это происходит? Создается так называемая тема мониторинга, куда по ключевым словам, например, про лабораторию Твиттера, по ключевым словам, которые люди используют говоря об администрации в социальных сетях, из разных типов источников, и из микроблогов, и из блогов, и из соцсетей, и из мессенджеров, собираются публичное обсуждение о, об этой клинике. Что происходит дальше? Что мы можем посмотреть? Безусловно, во-первых, мы можем посмотреть источники. И посмотрите, ну, понятно, что это 50% ВК, да, достаточно очевидно. Присутствует в Facebook обсуждение, я сейчас покажу почему, Инстаграм на третьем месте, Форум Baby.ru. Вообще форумы мамско-родительской около детской тематики, да, там, они очень популярны. Ответы mail.ru, Опять да? же, те же ресурсы mail.ru в аудитории, у которых мало кто верит. Нет, там действительно есть аудитория, она достаточно активная. Дальше. Будьте здоровы. А дальше. Если мы видим, что у нас 50% обсуждений сосредоточено в ВК, явно этого недостаточно, мало. Нам нужно посмотреть, от каких сообществ их обсуждают. Мы можем посмотреть, в каких сообществах обсуждают не только по числу сообщений, но и по вовлеченности в эти обсуждения. То есть мы видим, что у нас, например, вот здесь в там Бузулук, да мы обсуждение инвитро анализирую 125 сообщений аудитория больше тысячи о, увлеченность прошу прощения увлеченность больше тысячи в эти обсуждения то есть здесь действительно оказывается что э, группа Бузулук, она публикует контент который реально интересен аудитории аудитория вовлекается в этот контент реагирует на него комментирует лайкает и постит а вот например а, группа инвитро и стимул она намного меньше вовлекает аудиторию своим контентом хотя постов у нее почти столько же 116, но вовлеченность 516 раз меньше а еще мы видим, в каких группах о которых мы не знаем нас обсуждают, в каких сообществах мамочки Калининграда стартапы бизнес, медицина Нижнекамска подслушано группа там подслушаны, типичка и так далее они да? всем известны и можно посмотреть насколько аудитория этих групп на вашей тематике. Дальше мы можем посмотреть на автора. Понятно, что это женщина 25 или 4. Вообще там никто сейчас не удивился, да? Но женщина 25 или 4 очень разные. Мы дальше можем посмотреть, кто это. Что за авторы нас упоминают? Мы можем опять же посмотреть как на аудиторию этих авторов, так и на вовлеченность в обсуждение. Мы можем посмотреть, например, есть Инстаграм автор, ну, видимо, кучка авторов к детям быть, у которой довольно большая аудитория, 212 тысяч. Вовлеченность 2,6. А есть, например, некая Наталья из Москвы, у которой аудитория 98 тысяч, то есть в два раза меньше, но вовлеченность в три раза выше преды. Если мы выбираем блогеров для продвижения, то вот у нас эти блогеры. Да? Это авторы с большой аудиторией, с большой вовлеченностью. При этом пост для, э, у Натальи да, размещенные рекламный пост, он даст нам больше вовлеченность. Будет стоить дешевле, потому что аудитория у него в два раза меньше, а вовлеченности нам даст больше. И мы можем разместить больше таких постов, выбрав именно тех авторов, которые нас обсуждают. Дальше мы смотрим на тематики. Если мы хотим понять, как нас обсуждают э, родители, да, мы э, в, из обсуждения нашей клиники выбираем. Сообщения, в которых есть слова «дочка», «сыночек», «ребенок» и так далее. Смотрим, какова их доля, какова вообще доля родителей, которые обсуждают нашу клинику. Это всего 11% от общего объема. То есть, видимо, основная целевая аудитория у нас все же другая. Посмотрим, что они пишут, кто они, на какие темы они общаются, что они обсуждают. Где они это делают? На же, поскольку там, в основном Москва, это Facebook и ВК, Но, может, посмотреть на эти сообщения, понять, какие тематики им интересны и, и что их волнует. Что вызывает у них негатив? Например, пришла с отмевая литра, а, а тут а, заходит а, какой-то пациент и просит, спрашивает, но, где можно сдать бесплатный анализ на ВИЧ. Понятно, что когда здесь не она пришла, тогда ей днёжь, понравилось, да? А, есть э, вопросы, которые пользователи задают друг другу, и вообще вот в смысле, тематика, все, что связано со здоровьем, она очень активно обсуждается в социальных сетях, при этом Профессионально, профессиональных ответов потому крайне мало, крайне мало. Пользователи тусят друг с другом, валяются в свои тусовки, друг другу что-то советуют. Никто к ним туда разговаривать и отвечать на вопросы практически не приходит. Это огромная проблема. А, и с, одной стороны. с другой стороны, это огромная возможность для тех клиник, для тех врачей, которые туда придут. Снять лифт собрать себе эту аудиторию, свои экспертизы, помочь им ответить на акции, не жди дедлайн. Кто-нибудь слышал про эту акцию? То есть никто. <laughs> Одна рука. А, акция проводилась для СМ-щиков, для СМ-щиков и маркетологов. Идея была такая, что у нас очень стрессовая работа. Поэтому приходите в инфитро, отдайте свою визитку и пройдите бесплатно анализ на уровень стресса, там, какой-то ставите профиль, анализ на уровень стресса в организме. И при продвижении этой акции, оно действительно очень хорошо сработало. Пришло огромное количество посетителей. У меня, например, ну, вот это я как, как раз а, тот самый СММ человек, да, как бы говорили, из Москвы, на которого была рассчитана эта акция. У меня вся лента в Фейсбуке была просто завалена постами от моих коллег, от моих друзей, которые а, действительно пошли и поучаствовали в этой акции. Эта акция называлась она дала гигантский скачок в информационном поле, более того, ссылки с упоминанием этой акции самые цитируемые оказались и по объему упоминаний, и по вовлеченности. То есть в аудиторию, очень узкую группу целевой аудитории, да, эта акция попала просто на 100%, а действительно оказалась невероятно успешной. Так. правильно ли мы выбрали направление столь целевой аудитории на теле темы и в тех ли каналах коммуникации мы общаемся, есть достаточно простые метод анализа, которые нам позволяют оценить эффективность нашей стратегии, нашего присутствия. Первое, это индикаторы отражаем. В социальных медиа, то есть просто количество обсуждений. А ваши клиники, но естественно нужны какие-то бенчмарки в сравнении с конкурентами. Потому что вот 100, 100 сообщений, это хорошо или плохо, но четко его знаем. Если у конкурента 10, то у нас провал. А если у конкурента 10, то у нас все хорошо. Охвата а аудитории, то есть потенциально тех, кто потенциально может увидеть, количество друзей, подписчиков, авторов, участников группы, и так далее. Индекс вовлеченности. То, что лучше всего показывает, попадает в наш контент, это сумма лайков и постов, то есть реакция аудитории на производимый контент. Индекс поддержки, то есть индекс лояльности, соотношение позитивных упоминаний к негативным, что больше пишут, хвалят или ругают и так далее. Ну и дальше, с полностью увлеченность, это просто вариации увлеченности вариации этих же индексов ну, по более узким средствам то есть э, если говорить например про инвитро да нашу э, инвитро в целом например ругают но акцию хвалит это вовлеченность благословно по отношению к тематике. вот я постаралась очень быстро все рассказать и изложить у нас есть открытые разделы на сайте где есть э, свежие данные всегда по э, авторам в социальных сетях полувозрасту Разрезы по географии, данные по мессенджерам, влоги, мы покупаем большое количество исследований. Ну и, я, собственно, буду рада ответить на ваши вопросы. Да. Я бы, наверное, оставилася пару минут вопросу? Да? Да? Есть вопросы? Нет. Окей. Спасибо.